Народ, всем привет! Сегодня буду показывать вам, как я буду делать противотуманки у себя на Volkswagen T4. Значит, а есть один ролик у меня, там, где я делал противотуманки, ставил от Lancer 9, но там, короче, с креплениями вышла засада. Вроде поначалу все нормально было, но потом что-то как-то мне не понравилось. Светят они, в принципе, хорошо, но крепления эти от вибрации, они, короче идут по бороде. Значит, где-нибудь здесь или там где-то должна появиться э, такая штука, где будет предыдущий ролик указан. Там можете посмотреть, как я это делал и что из этого получилось. Вот. А, так, значит, сегодня мы будем делать противотуманочки и ставить, точнее, будем противотуманочки от... Э, как бы то ни странно, было бы и не звучало, От десятки. вас ВАЗ-2110. Так, значит, температура в гараже... Короче, 7,6. В принципе, работать можно. Значит, что нам понадобится для того, чтобы сделать э, противотуманки? Я тут так оделся, потеплее немножко, чтобы не замерзнуть. Вот, э, значит, я с Китая заказал уже противотуманки. Стоили они 2,600. Э, сейчас вот здесь вылезет у вас фотка. Вот такие вот они, они с ДХОшками, получается, по периметру прямоугольной ДХОшки. И там, получается, 4 вроде бы этих линзы. Но светят, короче, они хорошо. Ну, как бы все говорят, что раза в 4 лучше, чем вазовский свет светят. То есть, как бы, включают ближний, сначала показывают, как светит, потом включают эти вот цветодиодки. Светят они, конечно, вообще чума. Ну, и, соответственно, у нас тоже хреновый свет. Ну, как хреновый хреновый потому что там надо реле ставить на свет туда-сюда, он типа лучше будет. Можно поставить лампочки плюс там 130 Philips или что-то типа того, короче, разные там бывают. И в принципе будет они светить, ну, хорошо. То есть я знаю человека, у которого штатный свет, свет светит прям, ну, у него лампочки стоят Philips эти плюс 130%, и они светят очень хорошо, и у него противотуманки сделаны по типу того, как я сейчас буду делать. То есть я у него посмотрел, и я буду делать так же, как у него. У него сделано нормально. В принципе, для, этого, для этой машины вообще пойдет прям вообще огонь пчела. Поэтому, Леха, если ты меня смотришь, то тебе огромный привет. Вот, он поймет. Так, значит, э, что нам для этого нужно? Заказать противотуманки. Сделано. Заказать э, рамки под птф Не заказать, а купить. Сделано. ⁇ -мо ⁇ сейчас покажу. И, соответственно, бампер. Сейчас покажу вам, что я еще буду делать. Наверное, меня будет плоховато слышно. Я потом на монтаже звука подбавлю, потому что микрофон, как всегда, блин, батарейки эти гребаные садятся быстро. Аккумуляторы я никак не куплю. Так, значит, э -э, показываю. Что вообще будет сейчас происходить? Погнали. Итак, значит, ситуевина выглядит следующим образом. Значит, ПТФ у меня здесь стоит сейчас от Лансера, да? Они как мигусты светят по бокам. У меня специально я так делал, чтобы освещались бока, то есть, ну, обочины. То есть, как-то раз я налетел на бордюр и было не очень-то и прикольно. Вот. Сейчас мы э, будем размечать и вырезать вот эту вот штуку под противотуманку, э, соответственно, эту ВАЗовскую ВАЗ-2110. Значит, почему именно от десятки? Потому что наш бампер идет. Смотрите, сбоку покажу. Он идет вот так скос... И вот так вот, то есть, ну, вот в эту сторону идет и в эту, то есть, и как раз эти рамки противотуманок, они очень хорошо, кстати, подходят. То есть, они видно, что, ой-ой-ой, валяются и падают, то есть, видно, что как они скошены. Видите, идут как? Видите? Скос идет. именно так, как, собственно, нам и нужно. Вот, и ставите, они, соответственно, будут вот так, то есть, вот это будет вверх, а вот это будет вниз. И то есть... Ой, ну, блин, да что ж ты все улетаешь-то нахрен? То есть вот это будет левая противотуманка. Она будет стоять в бампере вот так. И, соответственно, она будет повторять профиль. Давайте возьмем правую птф точнее рамку. И вот я вам покажу нагляд. То есть как бы... Вот, да. Можно представить себе, что э, она повторяет практически наклон. Тот, что нужно. Вот видите... Верхняя часть стоит ровно, а наклон как раз как и в нашем бампере То есть вот этот вот наклон и вот этот передний наклон Ну, короче, будет... Ну да, там плюс-минус, короче, трамвайная остановка Но все-таки оно лучше, чем, э, блин, чем покупать заводские, которые, как говорят, что они не светят Может быть, они у кого-то и светят, но как бы большинство людей говорит, что они это есть, но они как ДХОшки только и все которые, как бы, Типа они вроде бы и светят, но они не светят одновременно Значит, что мы сейчас сделаем? Размечаем, вырезаем окошки, как будет крепиться вся вот эта вот фигня, потому что как бы противотуманка, да, когда вы покупаете, она крепится вот только вот этими двумя болтами, а это типа регулировочный, то есть ну вот на эти два болта крепится сама противотуманка, то есть сзади никаких рамок, никаких там креплений, никаких крепежей, ни черта нету, все, она вот только держится на вот этой рамке, значит эту рамку нам надо будет зафиксировать, что я буду делать? Так как, по сути, изобретать велосипед мне сейчас неохота. Да и в принципе, можно, конечно, придумать кронштейны, заморочиться там туда-сюда. Я сделаю все просто элементарно. Просверлю пару отверстий и захреначиваю либо на болтики с потайной шляпкой, если я найду, либо просто тупо вообще на какие-нибудь саморезы такие здоровенные японские. У меня где-то валяются. раляются. И также можно вбок, ну вниз-то тут некуда, не во что сверлить. Хотя можно и вниз, в принципе, присобачивать. Но, наверное, будет вверх удобно и по бокам, потому что, ну, особо сюда вот так, если сверлить, то есть сверху вниз крутить неудобно. Так что вот такая вот канитель. Сразу говорю, это десяточная, чтобы, вы, чтобы не быть голословным, я вам сейчас приближу. О, тут вот написано. Даже вот 21-11 ВАЗ, ну, 11, десятка, двенашка, походу, наверное, одинаковый будет. Я так приблизительно понимаю. Отдал я за обе, типа там что-то 120 рублей за две этих рамки в магазине. А, вот туда же. ВАЗ-21. О, Ешкин Матрешкин, смотрите. О, ВАЗ-21, 10, 11, две штуки, рамка ПТФ. Такие дела. Погнали. Размечаем, вырезаем, подгоняем, делаем по кайфу. Так, значит, следующим образом у нас произошло что? Значит, я померил рамку. Она у нас получается 20, 20 и вот так вот на 10 получается. 20 на 10. Значит, здесь, где туманка, я 20 взял. Ой, не 20, а 18. Потому что, ну, короче, чтобы вот эти вот бока, которые немножко выступают побольше, да, они у нас прикрывали само отверстие по максимуму, чтобы не было видно. Значит, здесь я взял 18, то есть, получается, с этой стороны по сантиметру убрал и с этой сантиметр. Вот, получается, разметил я здесь 18 между верхними отверстиями и между нижними, ну, чуть меньше, там, где-то 17, наверное, с половиной. Я... Честно, уже не помню, сколько я... А, да, 17,5 где-то под... не по центрам, получается, а вот... Значит, здесь получается у нас от края, а здесь получается с половиной до центра вот отверстия. А сверху получается 18. Брал я, значит, вот от этого края. Вот от этой отформовки я взял прям по самому краю. То есть сюда и сюда просверлил в самом краю. Вот я отсюда взял уже сверху 18, снизу чуть меньше, потому что здесь идет закругление. Если брать 18, то ну, на этом углу не получится. Так, значит, промежуточный итог. Вот так вот она встает. Ну да, понятное дело, что вот здесь вот нету тут таких красивых обводов. Блин, но ну это лучше, чем, мне кажется, вообще ничего. То есть, ну как бы она и смотрится. Ну то есть, ну норм. Рамка это. Вот. Ну издалека, я фиг знает, видно вам будет или не видно. Вот так вот она смотрится. Щупонька. Рамочка, да. Ну, то есть там еще будет же ПТФ внутри. То есть отверстия почти не видно. Да, там пришлось поработать болгаркой, немножко подрезать ножичком. Сблизи особо не видно. Да, внизу я, короче, тут немножко просчитался. Здесь немножко видно, прям вот если ложится почти, то видно. Щель. Немножко прорезал глуб. Держится. она там достаточно хорошо. Вот сейчас даже на двух саморезах она сидит хорошо. То есть можно загнать саморез где-то, наверное. Я не знаю, вот куда-то сюда в бок на куда еще можно вогнать-то. Ну, короче, можно что-то придумать. Можно внутри, кстати, сделать какой-нибудь кронштейник. Такой небольшой, чтобы прикрутить, к примеру, вот эту вот планочку, чтобы она Но здесь будет ПТФ, по сути. Оно и так. Ну, вот низ болтается, а вверх уверенно сидит. Вот на двух, на двух пока саморезах. Раз и два. Итак, значит, сейчас я покажу вам размеры. Сейчас угольничек. Так, размеры. Смотрим. Так, сейчас я надставлю. Значит, до края 18. Это получается от края. Вот здесь вот оно от края. Но она уперлась. Вот здесь от края. И до сюда получается вот 18. Так, 18. Здесь по низу получается от того места, где надо. То есть вот эту вот. Если, если вот не учитывать вот эту вот полоску, то есть будем считать вот от этого угла. И до вот так, вот так, вот так, вот так, вот до сюда Так, вот Итак, ставим здесь угол. 15,5. Потом делайте небольшую ступеньку. Ну, санти... ну, тут сантиметр вверх. Можно ее может быть, и не делать. Так что смотрите сами. Я вот не знаю. Но ну, она вроде бы, как бы, типа, ну не то чтобы нужна. Можно было даже, кстати, здесь вот вот этот спил боковой делать по диагонали. То есть, тут 18, а здесь сделать мне кажется... Сколько тут? Ну-ка. 17. 17 это по боку, по центрам получится, если вы будете десяткой сверлом сверлить, то получается шестнадцать с половиной. То есть шестнадцать с половиной, делайте отверстие, оно будет, соответственно, по вот этому крайнему боку 17. Так что вот такая вот пирога у меня получилась. И, соответственно, вот как она вставляется. Рамочку берем, аккуратненько сюда чпоньк, и она вставляется хорошо. Ну, там, кверху прижимаем, центруем. То есть, вот как бы снутри видно, что можно было бы ее сделать еще и... Ну я думаю, что если вы будете делать, вам там особо размеры не нужны будут, там прям точные. То есть, я вот вам приблизительно сказал, по ним вырезайте уверенно, а потом уже я подрезал вот ножичком. Где-то мой ножичек самодельный. О, самопальный ножичек с куска ленты. Такой, бытовой. И сейчас, соответственно, повторяем с той стороны и так, ну ладно, погнали. Итак, значит, погнали. Так. вот так вот она нас встречает написано 40 ватт замечательно почему замечательно потому что противотуманки когда много жжут это нехорошо так LED FOG LAMP DC990. Ой, а, типа 9,85 вольт. О, десяточка. Все как надо. А отослали. Ой, блин, слава богу, хоть те отослали. Так, ну чё, достаем. Весят порядочно. Две штуки. Выглядят вот следующим образом. Значит, а, видимо, это вверх, написано ТОП, но это, видимо, пластик. Вот так вот они выглядят. Это будет у нас ходовочка, ходовый огонь прямоугольный. И эти четыре линзы, соответственно, будут бахать. Сейчас я включу в розеточку, и мы посмотрим, как это все дело горит. Так, значит, переехал я вот сюда. Как вам видно? Наверное, я предполагаю, что коричневый это будет минус. Желтый и красный. Ну что, пробуем. Это не знаю, что. О, ходовочка. Слушайте, а горит достаточно ярко. Вот это туманка. О! Слушайте, ну светит. Так себе, конечно. Но я думаю, вечером будет нормально видно. Непонятно по какой причине, посередине за свет какой-то жесткий вообще. Ладно, сейчас вырублю свет, попробую и включу в темноте. Ну, светит классно. Ну так, в темноте классно. Ходовочка? А ходовочку вообще ништяк. Так, ладненько. Сейчас покажу вам, как это все дело выглядит. Ну, то есть прям, ну ярко прям. На камеру так вообще прям ярко. Ну а вживую, наверное, ну, в один раз меньше. Ну. Ну, не так ярко, как на камеру, короче, но ярко. Ладненько, сейчас, короче, буду заниматься установкой в этот, а потом посмотрим результат. Так, значит, не обошлось без травм, да, ну, это фигня, и не обошлось без колхоза. Значит, отверстия на самих туманках, я сейчас уже поставлю, как видите, маленькие, пришлось рассверлить. Рассверливал я сверлышком номер И-6, под болтик, знаете, какой вот такой вот, под ключик на 10, короче. Вот такой вот болтик, 4 штучки я нашел с гаечкой самоконтрящейся. Так, вот так вот это дело выглядит сейчас. Кажется, что смотрит куда-то вверх, но это мы сейчас будем корректировать. Вот так вот, короче, это выглядит. Сейчас тушу свет подключаю, подключаю, тушу свет и показываю, что так, значит, я вот не помню, было или не было короче, если было, то вырежу, если не было, то вставлю я же сделал, получается, купил э, водозащищенные контакты на три провода получается, в этих туманках идут три провода красный, желтый и черный черный это масса, красная это сама туманка а желтый это типа светодиодная дыховочка вот Подключается все к машине туда-сюда. Габариты взял от габаритов. Короче, дыхошки взял от габаритов. Включаешь габариты, загорается. Так, тушим свет. О, я вот так вот вам оставлю камеру. О, все видно будет. Видно будет все. Четко или нет? Четко. Сам еще не видел, ё Слушайте, а выглядит клёво. Только та вот левая, получается, левая имеется в виду, вот та вот правая, она чуть вверх светит. То есть вверх вот этот вот немного не видно нифига. Ну, давайте... Вот Блин, ну тут, конечно, камера засвечивает, но она, короче, светит прямоугольником. Сейчас туман. Блин, ну, короче, я не знаю, как так показать. Может, на... сниму на... Этот... на телефон и покажу, Ставлю здесь. Ну, вот так это выглядит, короче. Вот она светится прямоугольником таким. Не ярким, таким матовым, легеньким таким. Приятный цвет, на самом деле. Издалека кажется, что за а так нет, все хорошо. И, соответственно, вот эти четыре светодиода светят тоже, в принципе, нормально. Ну, для вечером для противотуманок по снегу вообще нормально, мне кажется, будет. Свет у них белый такой, не желтый, ничего, белый. Значит, еще забыл сказать, они сзади, ну, полностью алюминиевый корпус. А вот это стекло, оно получается поликарбона... полипропилен или поликарбонат, не знаю, что-то типа того. Вот, ну выполнено, в принципе, нормально. Сзади еще типа клапан стоит для. Чтобы не потела эта вся фигня. Ну ладно, поюзаем, посмотрим, как это все пойдет. Сейчас включу туманки. Включаем зажигание. Туманочки. А? Не, ну светят они, конечно, здорово. Только одна ниже получается фигачит. Сильно низкая Одна бьет линии вторая не бьет линии Это уже надо будет на улице вечером подгонять. Короче, такие дела. Короче, вечером я все это дело выйду на... на воротах. Посмотрю линию, короче постараюсь выровнять, подниму, наверное, чуть повыше. А может и так оставлю. Но в принципе светит, э... светит клево, на самом деле, здорово. Насколько хорошо освещает, не могу сказать, но надо левую фару, получается, вот эту поднять чуть выше. И вставка, где я буду уже вечером все это показывать вам, где уже я чуть поднастроил, и все вам покажу, как светят эм, ближний свет и как светят эти отдельно. Ну вот такие дела. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Вас ждут еще новые видео. Я очень сильно надеюсь на то, что я кое-что еще себе реализую. Это очень интересно. Так что вот такие дела. Так, ну все, ждем вечерних испытаний. Так, значит, я тут сделал небольшие промежуточные итоги. Это так, перед вечерней проверкой. А, значит, выглядит все это дело вот так вот. Включаем туманочки. Вот, выровнял их по одному горизонту, чтобы они были более-менее. Сейчас вырублю свет, вам покажу. Вот так вот вечерочком это выглядит. Выровнял вроде бы по одной линии. В принципе, ништяк. Все, ждем вечерних испытаний. Вот, короче, в такой вот темноте снимаю вам э, тестик. Сейчас просто ближний включен фар. Свет. А сейчас включу вам эти вот туманочки, а потом немножко проедемся. Итак, значит, вот так вот выглядит вечером все это дело. Если издалека, то вот так вот. Это дело выглядит освещает на ну, метров наверное ну давайте вот здесь вот линия отсюда посчитаем в шагах раз два три 4 5 6 7 8 10 ну вот 10 до да... ну, короче метров 10 около 10 на на должна освещать так, ну чё сейчас прокатимся вот такой вид из машины но ну, вот с моего роста приблизительно как я сижу вот так вот видно то есть, если ближе смотреть, выглядит все это вот так вот. Так, поехали. Итак, значит, как видим, на улице кромешная темнота. Включаю сначала габариты. Это ДХОшки. Вот так вот они как-то светят. Теперь включаю ближний. Это дальний. Вот так вот светит ближний. Ориентировочно... Теперь б, э, противотуманки без ближнего. Ну, то есть они реально светят. А теперь э, ближний включу, и противотуманки будут гореть. То есть, ну вот освещает, ну прям хорошо. То есть там съезд э, с дороги, вот там вот съезд, поэтому тут обочину не освещает. То есть вот так вот, ну, я вам хочу сказать, ехать вообще можно, прям годно. Вот так просто ПТФки, вот так вот просто ходовочки. Так, сейчас еще вам, так как здесь снег, да, вы скажете, типа, ясный фиг, по снегу будет ярко. Сейчас поеду на сухой асфальт и там вам тоже покажу. Включу вам, значит, вид. Вот просто едем, включают уманочки. Вот приблизительно так вот мы едем. Ну, да, вот по такой вот типа подзаснеженной. Но нагрязная грязная дорога на самом деле. То есть, ну, она видно, что нагрязная. грязная. Да, по обочинам там светло, потому что там снег, а так вот грязно. Видите? Четкая есть свето-теневая граница. Вот это вообще кайф. Едешь вот, ну, чувствуется, что это линзованная оптика, так скажем. Прям вот на доме там, видите? Прям видно, что свето-теневая граница прям присутствует. Так, ну ладно, не буду засирать время значит на сухом асфальте пока машин нету остановлюсь вот так вот туманки вот так вот ближний вот так вот ближний с туманками сейчас вот так просто с туманками и поехали такая вот красота ну что, друзья мои, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, пересылайте, репостите видео. Подписывайтесь на уведомления. Вот смотрите, светотеневая теневая граница сбоку. Чиконький. Четенько, прям идет. Прям красотуля. Такие дела. Следите за новыми видео. Огромной вам всем удачи. И пока. Кстати, если кого интересовал вопрос слепят они или не слепят, то в принципе вот это издалека где-то до них метров ну, около 17-18 до машины то есть вот я сажусь Самый... и вот так вот идешь ну не слепит реально вот